Друзья, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня премьера новой песни на замечательные стихи Брауэр Татьяны Викторовны. И отправляется эта песня во Владимирскую область, город Костерева. Я хочу посвятить эту песню событиям, Военных лет, это битва за Кавказ. Сейчас проводится у нас мероприятие, посвященные этим событиям. Поехали! Бабка и дед Было им вместе больше ста лет До сего все попала Праздники, свечки, стали и крах Это мария а у Пеной волной волоса седена Лечится внутрь временем лет седем Жене. Бабка ворчала пором, старик Ты прямо парень работать отмыл Он заболелся у дома в забор В соседских нагряхах ростов Двери э, на никак не закрыть Крышу кудуем пора починить Вы не на улицу Каже дел, молча стоял на старуху смотрел. Вот пошумит, по привычке она сядет на лапу раздумней полна. Слезы, скинется взгляд угол на фото, что в рамках висят. Там сломали свибих три сынка, черный. Вот а похоронки пришли На стариках в целом мире родни. Крик материнский взлетел в шину, Болью своей разорвав тишину Нам Не было стоит, чтобы ноги унять Нет таких слов, их нельзя искать. Скромно отец, не швырался назад Белый, как снег Солдат долго стоял, обнявший женой, как сиротинка был в дом их пустой, так доживает на пару свой лег, Бог настучится, тот ветер на снег, Только никто и сном не придет, У понимает, а сердце ждет, Как доживает на пару своей. А стучится только ветер, но снег Только никто и ни срок не придет Ум понимает, а сердце все ждет Спасибо, друзья. Вот такая получилась песня о событиях, тех Страшных времен, времен Великой Отечественной войны. Я желаю всем мира, добра и счастья. До новых встреч, друзья. Пока, пока.